Некоторые обзоры по сделкам. То есть одна из а, сделок тоже на фондовом рынке у нас по клубу на российском а, рынке а, была сделана через золотобытчиков. Мы покупали и Петропавловский полиметалл. По полиметаллу достаточно хорошо получилось заработать, порядка 40%. Соответственно, здесь и фундаментальная вещь сыграла, и технический анализ не подвел. В принципе, удалось сократить позицию на 70 процентов по практически по хаям по лока, локальным максимальным значениям. вот основную инвестиционную часть продолжаем держать и э, также недавно скидывал скрин в клуба по уровню 1600 соответственно те кто находился да там видели этот уровень по 1600 некоторые заходили вот сейчас тоже думаем чтобы еще увеличить позицию. Вот. Важно понимать, что по золотодобычкам у нас определенно есть себестоимое золота у всех. Меньше всего, по-моему, Полиса, потом идет Полиметалл, потом Петропаловск. И если цена золота растет, то, соответственно, маржинальность очень сильно увеличивается. Рекомендую почитать интервью генерального директора Полиметалла, который, по-моему, в Мерсанте или на видимостях. Там тоже будет достаточно интересно.